Добро пожаловать на мой канал. Я очень рада вас видеть. Меня зовут Алина. Вот, Не обращайте внимания, если будут слышны какие-то посторонние шумы, звуки. У меня под окном раскапывают землю. Да, копают, короче. И не обращайте внимания, что я буду в нос говорить, потому что у меня заложен нос, и вообще я не могу. Вот. Как вы знаете, скоро Хэллоуин, поэтому надо готовиться. Я буду искать новое оформление канала, делать его, точнее, в Инстаграме оформление поменять еще. Поэтому вот. Ну, скорее всего, аватарку я возьму. Джози Ди, они как раз нарисовали арт. <coughs> да. Арт. Вот так вот. Который очень даже хороший. И он как раз подойдет под аватарку. Да. Поэтому, вот, собственно, видели вы еще обновление или нет. То есть в профиле добавили танцы. То есть можно танцевать там. Замечательно. Вот, ну и добавили там еще картиночки какие-то. Сейчас я вам их, собственно, покажу. Итак, вот они эти картиночки, собственно говоря. Звездочки того аго типа очки, вот это вот все, ну, между прочим, прикольно. И, собственно, код другой за цензуру. Фон я не поменяла, я только сейчас переоделась к видео. Можно танцевать. Вот. Поэтому как-то так. Ну, собственно, чем мы продолжаем? Итак, а тема видео это как быть не обманутым. На подарок то есть я расскажу все способы попрошайничества вот как то так ну еще расскажу какие способы конкретно действуют из какого уровня например способ например подари анимку пж, а то забанил просто не отвечайте ну, вот типа вот так вот. И уровень действует с уровня, там, например, 6-7. Вот. Поэтому про это и будут все наши способы, собственно. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Никого, ничего, не ни зачем и ни почему. Вот. На не постараюсь сделать какое-нибудь такое годное видео. А вы что, его хотите пропустить? У меня такой вопрос. Если нет, то быстро подписался. И отписываться не надо, потому что у меня было 170, потом 168, а сейчас 169. Не надо отписываться. Ты меня понял? Поняла. Вот. Все. Подписался быстро ну комментарии там лайк и еще что-то спасибо за что подписался если подписался то тебе не спасибо вот собственно говоря мы начинаем итак первый способ это комплименты для души назовем его так этот способ работает на людей с уровнем 6-9. Вот так, ну, если я примерно говорю, потому что ну, получается, как-то же у них с этим способом обмануть людей. Вот, собственно, это действует все с 6 до 9 уровня людей, ну потому что у них одежды мало. Знаете почему? 6-9 уровень. Потому что у них одежды мало. У них практически ничего нет. То есть комплимент этот такой, ну, так скажем, что он им делает приятно, то есть вот. То есть он попрошайка заманивает людей этим способом, чтобы развести на подарок. Вот. И как же быть в такой ситуации, если он говорят. Ты красивая, ты умная, забавная и так далее. И говорят, а можешь подарить мне кое-что? Варианты этого кое чего: первый вариант анимку, второй крылья, третий еще что-либо. То есть одежду там на и остальное танцы позже Вот. Вы в такой ситуации отвечаете? а что вы отвечаете первый вариант денег нет нема вот так второй вариант просто не отвечать третий вариант а может ты мне подаришь сначала ну то есть как-то так и четвертый вариант уй уйти с локации вот так что как-то так и все получается второй способ это у нас с вами такой популярный способ. Назовем его, получается, как мы его назовем, а мы его назовем так. А как мы его назовем? Блин. Короче, подари Анинку ПЖ, а то забаним мой папа или мама, тетя, дядя, администраторы, разработчики этой игры. Они вам вот так вот пишут. Ну, и называется так способ. Вот, например, вот вам пишут такое, например, «Подари коту за то мой. Мама, отец, сватый акробат. Администратор игры, то есть разработчик». Первый вариант – не отвечать. Второй вариант – ответить разработчики-англичане, потому что они англичане. Если она забыла, ну вот попрошай как-то, либо вот, персона, так скажем. А, третий вариант. Сказать. Там работают только англичане. Но ну, это ближе к треть, ко второму варианту. То есть там вот немножечко другой. Ну, получается... Там работают одни англичане, и твой отец сватая Акробат не могут туда попасть, потому что они русских туда не берут. То есть они просто переводят по переводчику на разные языки. Поэтому вот. И Ну этот вариант для сильно умных. Я бы ответила, что там работают анг одни англичане, потому что правда. Вот, короче, третий способ, а не хай подороже, да, потому что, ну, вот, например, ты красивая, богатая, подари мне крылья, орла, золотого, ты же богатая, у тебя, наверное, много денег, типа такого да кстати я забыла сказать во втором способе это действует этот способ с уровней шестой тире десятый да потому что то есть они до конца не знают они то есть играют там например вот 20 дней до тире 28 вот так вот и они не знают разработчиков вдруг они там русские не русские Англичане, не англичане. Поэтому вот. А вот к про вот этот вот способ, ну, не работает. Потому что, ну, блин. Год, два, три, четыре, семь. Нет. Они уже все знают про эту игру. Поэтому, вот. Третий способ. А нехай подороже. Я вам, как уже вам сказала. Я повторяюсь, извините, но я повторю. То есть... Например, у вас есть крылья Оруа, крылья... Не... Блин. Извините, что я топлю просто. Я только проснулась сегодня. Крылья Оруа, крылья золотого дракона. Платье за 8-10 штук, если оно вообще тут есть. Корона за 40, дети, ожерелье, вы это все напялили и пошли на локации. И к вам сразу же будет толпа попрошаек, потому что они посчитают, что вы богатые личности, то есть донатеры, и попросят у вас что-то анимку. Вообще это способ конкретно для попрошаек, которые думают, что много денег у человека, ну богатого, раз вот это вот все есть. Это способ, эти способы у меня пытаюсь уже подарок выманить. У них это не получилось сделать. Да. Вот поэтому этот способ, можно сказать, работает. Извините. Этот способ работает на людей 10-20 уровня, то есть они не такие богаты, но ну, их считают богатыми, это как бы для них комплимент, да, поэтому вот, но они скорее всего подарят. Но я, я, могу ошибаться, вот так вот. Не надо мне писать в комментариях, что это не так, что я не так объяснила. не так и не так и не так, все не так, вот. И, собственно, четвертый способ у нас. Сейчас, подождите, я новую запись включу, потому что у меня места ну мало. Я тута. Короче, четвертый способ. Это у нас получается знаменитый такой способ тоже. Типа просто общаются, общаются. Не, давайте этот способ назовем Go обмен, то есть взаимные подарки. Вот так. То есть такой способ есть вероятность 50 процентов что вас обманут а остальные 50 процентов что не обманут но если вы умный человек и вы знаете что это лохотрон то тогда есть вероятность сто процентов что вы не будете обмануты на подарок вот то есть вот Стоите вот такие на локации, вот ничего не делаете, просто общайтесь, например, с подругой в личке. Вот. К вам подходит попрошайка и говорит. Ну, вот тебе пишет, пишет. Вот, собственно, пишет привет. Го в заи. То есть обмен подарками. Го замен. Что короче, взаимные подарки. Вот а вы недоумении. Я, по-моему, по-моему, на моей практике и опыту, опыту, вот так, что есть вероятность. 50 процентов что вы купитесь на этом остальные 50 процентов как я сказала вы не купитесь вот но этот э, вариант обмана работает с получается у людей с уровнем о, 10 тире нет, слишком много будет. Угу. Получается шестой тире пятнадцатый уровень. Вот так вот. А про способ нехай подороже я еще забыла сказать, что этот способ не работает с, у людей с уровнем. То есть про не покупать, не купаться... Что, боже Не верят в этот способ Поэтому 30 тире до да, 68 восьмого, Если вы встретите такого игрока вообще Поэтому вот Ну, есть и 65 Короче Короче Господи Короче 30-68 этот способ не будет работать. но ну, если вы, конечно, умный человек. Вот. Но не считать это оскорблением. Нет, нет. Ни в коем случае нет. Ну, я, по-моему, про все способы рассказала, наверное. И отдельное обращение для попрошаек. В чем смысл попрошайничества? Ответьте мне на такой занимательный вопрос. В чем смысл? Вам все равно на халяву ничего не дадут. Вас просто обманут. Алло. Не надо попрошайничать. Вам от этого только хуже станет, а когда у вас уже будет, например, уровень. Ну, вот как у меня, к примеру, 41-й. Допустим, ну, допустим просто. Вы осознаете, у вас только на этом уровне проснется совесть, что зря вы так делаете, и вам станет стыдно за себя. Ну, потому что каждый, по-моему, через попрошайничество проходил. Даже я, по-моему, где-то попрошайничала с уровня шестого, что ли. Ну, это было год назад, я это уже не помню. Точно не помню, но, по-моему, у меня был уровень 6, и только на двадцатом уровне я осознала, что мне за себя стало, стало стыдно. Так что не советую попрошайничать, ни в коем случае нет. И, кстати, по-моему, такое видео никто не снимал, насколько я знаю, могу ошибаться. Вот, ну как бы все. Ну и как бы все, на этом видео наше подходит к концу. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Поставьте лайк, покомментируйте. Если есть у кого возможность или желание написать в комментариях, в каком способе бы какой вариант вы использовали. По-моему, я забыла сказать про четвертый способ варианты. Ну вот, как вы предполагаете сами, какие варианты, гадайте, так вы будете в Англии. вот. Ну, как бы все, подписывайтесь на канал, до скорой встречи, всем пока-пока.